Это ежегодная международная неделя толерантности. Не все мы одинаково понимаем смысл этого термина, однако он очень важен для существования и развития человеческого общества. Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения. Толерантность – это терпимость. И уважающих окружающих. Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития человека. Что же мешает людям различных этнических групп, освоить то поведение, которое от них ожидается. Почему они так долго привыкают к требованиям и правилам? Почему иногда конфликты возникают без какой-либо причины? Казалось бы, люди постоянно видят перед собой других, могли бы и научиться. И, наконец, какова же роль наших эмоций и чувств в этом? Для того, чтобы это понять, мы обратимся к современной психологии. И я рада представить вам нашу гостью, психолога. Она сама себе расскажет. Итак, мы начинаем наш вебинар. Анжелика. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие женщины, дорогие участники сегодняшнего вебинара. Спасибо большое всем, что сегодня в рамках недели толерантности вы решили посвятить свое время этому важному вопросу или нашей теме обсуждения. Это чувства и эмоции. Как кому не нам, говорить об этой теме, так как мы женщины, и мы более чувствительны или чувственны, чем мужчины, поэтому для нас эта тема сегодня, я думаю, будет актуальна. И вот в рамках недели толерантности хотелось бы задать такой вопрос в начале нашего вебинара. Вот толерантность, принятие да, себя, внешний мир, наших окружающих, наших близких, родных. И когда мы пытаемся каждый день взаимодействовать с собой, с нашими окружающими, нашими людьми, с этим миром. Каждый раз у нас возникают разные чувства. И хотелось бы спросить вас или задать такой риторический вопрос. Вот что на самом деле принадлежит нам? Почему риторически? Потому что, наверное, логически подумать, что наше тело — это часть мамы и папы, две клетки соединились, и мы получились такие красивые женщины, девушки, дамы. Наши мысли — они, наверное, не наши мысли, потому что нам когда-то кто-то сказал, что так правильно, а так неправильно. Кто-то нас научил делать так или не иначе. И вот все наши мысли или наше тело, это сформировалось в нашем детстве, на протяжении нашей жизни, нашего опыта. А вот чувства и эмоции — это то, что принадлежит нам каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Это наша реакция на все что происходит вокруг нас и с нами. Мы реагируем и на себя, и на окружающий мир при помощи вот этого замечательного инструмента, который нам Бог подарил. Это вот наши эмоции и чувства. Поэтому вот сегодня мы бы и хотели поговорить. Но как вы думаете, почему мы так назвали эту тему? Друзья — это все таки наши или враги? И так как у нас неделя толерантности, мы сегодня не будем однозначно говорить, что это или друзья, или враги. А мы посмотрим с разных сторон на вот эту данность, что же такое чувство. И, во-первых, перед тем, как мы начнем, мы скажем, что мы принимаем и то, и другое. И посмотрим с разных сторон на это. И хотелось бы вот в начале нашего вебинара, если мы уже говорим о чувствах, о наших эмоциях, чтобы вы на секундочку буквально сейчас спросили себя, а что я сейчас чувствую? Какая у меня сейчас эмоция? когда мы видим друг друга, когда мы слышим друг друга, какие эмоции или чувства у меня возникают. И пусть вот это будет первый шаг к вашей внутренней толерантности к себе, услышать себя, свой внутренний голос, свой внутренний голос, который всегда говорит «я всегда с тобой». И в любой момент ты можешь соединиться и услышать, что ты чувствуешь, что ты хочешь, как ты реагируешь. Вот. И поэтому, наверное, перед тем, как начать презентацию, хотелось бы немножко пару слов о себе рассказать. Я Анжелика, уже меня представили, меня зовут Анжелика, да? фамилия моя Корп, нашла вчера старую фотографию моей семьи, хотя муж профессиональный фотограф, ну вот оказалась такая фотография, наверное, трехгодичной давности. Во-первых, я женщина, и это самое главное. Все остальные регалии, то, что я и мать, и жена, и коуч, и консультант, это все пришло тоже с опытом. Но основное мое назначение — это женщина. И поэтому я люблю женщин, люблю им служить, люблю отдавать свои чувства и эмоции. Поэтому, я думаю, мы с вами познакомимся во время этого вебинара ближе. Итак, что же у нас сегодня будет на вебинаре? Во-первых, мы определим, что же вот это такое чувство, эмоции, как нам говорят э, и психологи, и другие люди, о чем что что с ними делать и как их, с ними справляться, когда у них возникает, нормально это или нет, враги, друзья. Почему вот это очень важно для нас, как женщин и как вот эти эмоции, чувства влияют на наши отношения, на нашу жизнь и вообще отношения с самим собой и со всеми окружающими. И хотелось бы потом остановиться на таком пункте, как способ эмоционального реагирования. То есть как мы реагируем на, этот, на себя, на других. И основной задачей — научиться сохранить себя при помощи управления эмоциями. Возможно, слово «вам управление» не очень понравится, так оно, оно такое мужское — «управлять». Мы, наверное, будем говорить о таком слове, как «проживать эмоции». Проживать, так как мы женщины, мы должны их чувствовать, то есть проживать. И вот об этом мы и поговорим с вами сегодня. Итак, ну, я нашла такое очень научное, как это сказать, определение слова эмоция. Вы, наверное, видите, что эмоция ⁇ это психический процесс, отражающий субъективное и оценочное отношение к прошлым, настоящим, ну и возможным ситуациям, которые возникнут в будущем. Сегодня в рамках вебинара давайте мы вот эмоции, чувства совместим, потому что я думаю, каждый из вас понимает, что эмоция ⁇ это кратковременная такая реакция нашего естества на какие-то события, а чувство ⁇ это такое долгосрочное, когда мы чувствуем там или боль, или наоборот какое-то чувство обиды, это долгосрочное. А эмоция может вспыхнуть, потухнуть, но мы в рамках нашей темы, так как мы проживаем и эмоции, и чувства одновременно и много раз в течение дня, в течение нашей жизни будем где-то иногда эти понятия совмещать. Но вот если мы просто простыми словами скажем, что же такое эмоция, чтобы не вдаваться в подробности, это переживание в данный момент своего какого-то отношения к чему-либо. То есть мое личное отношение к чему-либо отражается вот этой моей реакцией или отношением. И я думаю, что вот это понятие именно психический процесс, потому что наша Сущность состоит из таких, наверное, трех составляющих. Это наше тело, да, это какие-то биологические процессы, которые проходят. Это наша душа, вот чувства, воля, разум. И почему вот эмоции и чувства мы относим именно к такой части души? Потому что иногда мы говорим, вот душа болит. То есть нам тело не болит, но душа нам болит, и мы чувствуем какие-то состояния, которые нас не удовлетворяют. Или наоборот, доби хотим добиться чего-то лучшего, большего, качественного в нашей жизни, то есть добиться какого-то качества жизни получше, чтобы эмоции поднялись по вот этой шкале эмоциональных тонов выше. И вот именно почему эмоции она отражает субъективное оценочное отношение, потому что мы потом попозже с вами поговорим, что влияет на наши эмоции и чувства. Если в начале вот вебинара мы сказали, что... Изначально в детстве кто-то нам заложил какую-то программу или какие-то правила. И на основании этих правил мы оцениваем какие-то ситуации. Я думаю, простой пример, когда э, два человека сходятся для того, чтобы создать семью, брак. И в одной семье мыли посуду сразу после еды, а в другой семье не мыли посуду и оставляли до утра. И вот когда люди начинают жить, и вот эти правила, традиции, они сходятся с друг с другом, и вот начинаются возникать эмоции. Но иногда мы можем сказать, это субъективное отношение или оценочное к этой ситуации. И вот мы можем также сказать, что именно эмоции, они могут возникать вне зависимости от времени. То есть если мы вспомним о каких-то ситуациях, которые произошли в прошлом, у нас также может возникнуть это чувство. Чувство вины, чувство обиды, чувство злости там, или какая-то эмоция. И также, если мы переживаем за что-то в будущем, например, мы боимся потерять работу, и мы думаем, что у меня не будет работы, и к нам приходит чувство страха, какой-то тревожности. Поэтому вот эти эмоции, чувства, они воспроизводятся в зависимости, не в зависимости от того, в каком мы времени находимся, в прошлом, настоящем в наших воспоминаниях. И поэтому давайте вот немного поговорим о таком факторе, когда нас в детстве учили делить наши чувства или эмоции на хорошие и плохие, да? или положительные, или отрицательные. Вот хотелось бы именно чуть-чуть на этом остановиться, потому что всегда задают такой вопрос, как избавиться от негативных чувств, как избавиться от негативных эмоций. И я всегда задаю вопрос, а от какого чувства вы хотите избавиться от негативного? Ну, некоторые женщины говорят, я не хочу испытывать чувство страха. Я говорю, ну это базовое наше чувство, которое помогает нам защититься чего-то, да? Или, например, чувство тревожности, оно помогает иногда нам быть более внимательными к чему-то. Или чувство горя, которое мы проживаем, оно помогает нам прожить утерю, утрату. То есть если мы вообще от него хотим избавиться, то это будет глупо, наверное, звучать. Потому что если эти чувства у нас есть, они заложены Творцом, значит, они для чего-то нужны. Возможно, просто мы не знаем, что с ними делать, или как их трансформировать, или как с ними обходиться. И поэтому вот деление на положительное и отрицательное, оно не совсем корректное. И вот в рамках нашей недели мы не будем сегодня делить чувства хорошие или плохие. Но вообще само слово чувство, вы, наверное, знаете, что эмоция и чувство, если мы возьмем этимологию слова, даже слово эмоция, это emotion, да, Даже кто английский знает, вы понимаете, что моушен — это движение. Да? И энергия, которая стоит за этой эмоцией, она имеет большой-большой потенциал. И если вот эти даже негативные чувства, как мы их называем, нам даны, они вложены в нас, то это уже говорит о том, что они для чего-то нам нужны. Но мы, наверное, все-таки хотим от них всегда так избавиться, потому что не понимаем вот этой мощи или энергии, которая стоит за этими чувствами. Поэтому сегодня попробуем немножко вот с ними разобраться. Итак, что делать да, с нашими чувствами и эмоциями? Ну, как, есть таких два основных принципа реагирования да, в нашей жизни. Это подавлять и выплеснуть эмоцию. Я, наверное, если вас сейчас спрошу, то вы каждый скажете, я знаю свой такой способ реагирования на, на, в моей жизни. Но давайте чуть-чуть подробнее. Ну, вот если про первый говорить, подавить да, эмоцию или чувство, ну, это скрыть или внутри запереть. Чем опасен, он хотелось бы поговорить и м -м, вообще про способ реагирования таких людей. Ну что это такое? То есть когда мне больно, неприятно, я злюсь, я просто делаю вид, что со мной все хорошо, все в порядке, и я говорю, я за мир во всем мире, я не хочу ругаться, я не хочу высказывать свое мнение, но это внутри у нас сформирован такой сценарий. Я лучше промолчу, я лучше подавлю. И вот такие люди, которые каждый раз накапливают вот эти эмоции, чем опасна вот эта стратегия подавления, что все не выплеснут невыраженные чувства адекватно, они поселяются в нашем теле. И вы, наверное, много слышали раз такие понятия, как зажимы, блоки, напряжение. И много сейчас людей ходят и как стеопатом и массажистом для того, чтобы телесные вот эти блоки снять и освободить даже наши физические органы от вот этого давления. И вот это подавление чувств, оно отражается на нашем теле. И многие люди начинают болеть. И, кстати, вот одна из причин, когда э, человек проживает обиду, да? но он не показывает, что он обиделся, то есть он обижается на ситуацию или на человека, но не показывает, что он обижается, он подавляет, улыбается иногда, то есть не реагирует как-то. И вот эти эмоциональные такие, э, можно сказать, субстанции, она откладывается в виде лишнего веса. И очень часто люди имеют лишний вес, когда они обижаются, но они все это подавляют. Хотя многие у меня спрашивают, ну смотри, Анжелика, много людей таких худеньких, красивых, они тоже же обижаются? Я говорю, конечно, обижаются, но есть разные вот эти вот э, способы реагирования. Те, которые худенькие, то когда они обижаются, они высказывают свои эмоции, и они э, делают хотя бы вид, что они обиделись, у них на лице все написано, да? А вот те люди, которые играют роль, что они не обижаются, все хорошо, позволяют вот это себе накопить. Вот тогда вот, этот, вот эта жировая клетка, она тоже содержит вот воду, кстати, она состоит из воды, и эта вода не, смо, не может выходить, отечность формируется. Но это, кстати, только я затронула одну маленькую такую психосоматическую причину лишнего веса, при подавлении эмоций. На самом деле их очень много, когда вот именно напряжение, тяжесть, зажимы в теле, именно при подавленных эмоциях. Если мы поговорим о втором способе реагирования, это выплескивание эмоций, это наоборот, знаете, сброс эмоционального напряжения, когда я предпочитаю все высказать сразу, выкричить или сделать больно, или ударить, ну, у кого как выражают свои эмоции люди. В чем здесь как бы опасность этого способа? Конечно же, вы согласитесь со мной, когда я выражаю свои эмоции вот так громко э, при помощи слов, моей речи, при помощи каких-то действий. У меня, конечно, портятся отношения с моими близкими, с моим мужем, с моими детьми. Мама очень часто приходит и говорит, я не могу сдерживаться, я постоянно раздражаюсь на этих детей, я постоянно выплескиваю эти эмоции. Наверное, это у меня что-то неправильное, я не так не, плохая мама и так далее. Но вот этот способ эмоционального реагирования, он, конечно, проще, что ты выплеснул эмоцию, освободился от напряжения, но что же случается? Мы портим отношения, потом приходит чувство вины, еще потом кто-то с тобой не разговаривает и так далее. То есть есть такая обратная сторона такого способа реагирования. Я думаю, что вы сейчас, слушая это, можете отметить, что, возможно, у вас и комплексный такой прям букет есть, что вы в одних ситуациях вы подавляете эмоции, в других ситуациях вы выплескиваете эмоции, так как мы такие сущности, которые в разных ситуациях по-разному реагируем, и это нормально. То есть вы можете сейчас обозначить свой способ реагирования, но хотелось бы вам предложить, чтобы у вас сформировался сегодня хотя бы на практике новый способ реагирования на все, что происходит вокруг. И так как мы говорим, что наша цель сделать нас всех более толерантными, это более возможность дать себе более возможности принять все, что происходит с нами, во-первых, внутри, и все, что происходит вокруг с людьми, которые нас окружают. И какие же варианты есть гармонично выражать свои эмоции? Но я в скобочках тут написала, что без претензий сообщать о своих чувствах и желаниях. Я думаю, вы не раз слышали вот эту трактовку, когда говорят, что э, нужно выражать свои чувства и желания без претензий. Я думаю, вы согласитесь. И сейчас хотелось бы именно остановиться на барометре наших чувств и эмоций. Какие вообще мы испытываем чувства? Почему именно хотелось остановиться? Потому что очень часто на консультациях, когда спрашиваешь э, женщин, что ты сейчас чувствуешь? Или что вообще ты чувствуешь в последнее время в своей жизни? И очень э, тяжело бывает сформулировать свое чувство. Иногда очень м, такой распространенный ответ, что мне больно. Да? Мне больно, мне неприятно. Но вот именно спектр вот наших чувств, мы настолько не приучены, или как бы нас в школе не научили, какие существуют чувства. Или мы пробежали так, что они существуют. Но в себе распознать эти чувства, увидеть как они отображаются во мне, как я их проживаю. Это очень как бы, знаете, как на автопилоте. Мы летим, летим, летим и не ощущаем, что же происходит с нами на протяжении дня. А в современном мире мы призываем к осознанности. Осознанность — это и есть гармония или интеграция того, что я думаю, наши мысли, да? то, что я говорю, мои слова то, что я чувствую внутри себя, наши чувства, и то, что я делаю. Вот это есть, наверное, такое э, осознанное состояние, к которому мы все стремимся, потому что у нас, женщин так часто бывает: Мы хотим от мужа одно, говорим ему третье с подходом таким издалека, издалека, чтобы он понял, что же мы все-таки хотим, а делаем совершенно третье. Поэтому, вот, наверное, вот эта гармония э, внутри себя, это наша такая цель, к которой у женщины постоянно стремятся. Но вот посмотрите, вот в этом барометре чувств есть, и, как вот, если мы уже не будем называть негативные или положительные чувства, но если вы внимательно посмотрите, вот даже в, такой, в таком чувстве, как любовь, к которому это вершина всего, да? венец, совершенство, чувство, любовь. Посмотрите, сколько много там есть спектров вот этих чувств и эмоций. Например, принятие, дружелюбие, доверие, доброта, привлекательность, эрос, увлечение, обожание, изумление. То есть вот эти оттенки очень часто мы не замечаем или, замечая, не осознаем. Или наоборот, смотрите, если противоположно, мы всегда, такая у нас формула, противоположное чувство любви — это страх. И, смотрите, в страх, да, это прям тошнота на уровне физики, тревога, беспокойство, резкость, угроза, испуг, нервозность, э, ужас, опасения, паника. То есть вот эта градация вот этих оттенков наших эмоций, она говорит о том, что насколько мы внутри гармоничная как личность, когда у нас есть этот спектр, и мы можем по-разному реагировать на разные ситуации в нашей жизни. Я думаю, что когда вы будете работать самостоятельно дома, я иногда своим клиентам даю такое задание. Возьми, наведи рендом на будильник на своем телефоне хотя бы три раза в день. И когда будильник звонит, прямо скажи «стоп» себе и осознай, какую эмоцию или чувство ты сейчас проживаешь. И получается, что когда люди начинают осознанно, осознанно, Писать, замечать, что они проживают в данный период времени. И потом делать такие таблицы, что где я живу, в чем я живу, что я ощущаю. У них приходит прям откровение на уровне того, что я проживаю или в печали, или в стыде, или в гневе, да? или в удивлении, или наоборот какие-то вот удовольствия, Вот много у нас спектров чувств. И я еще добавляю, что вторым таким пунктом в этом задании является всегда, вот когда ты охарактеризовал свою эмоцию, нашел ее, четко определил, что ты чувствуешь, и в это время пошли любовь тому человеку, кто находится с тобой рядом. Даже если ты едешь в общественном транспорте, даже если ты едешь в автобусе, не нужно это кому-то говорить, а просто изнутри пошли вот эту любовь к тому, кто сидит рядом. Просто пожелай ему добра, пожелай ему э, хорошо встретить сегодня время с семьей провести или встретить какую-то свою любовь в жизни. Но я не знаю, что у вас приходит, то и можете пожелать. Если вы находитесь в семье, Просто говорите, стоп, да, характеризуйте свое чувство и просто скажите, я тебя люблю, сын, дочь, муж, мама, или просто какую-то эмоцию позитивную, как мы уже говорим, пошлите вот людям, которые рядом. И вот это помогает нам в это время осознавать, что происходит в данный момент с нами. Вот выключать этот автопилот, на котором мы всегда летим, куда-то бежим, а сказать... Кто я, да, где я, что я, что я делаю, что я чувствую, что я думаю. Вот это такое маленькое вам задание. И поэтому, так, переходим э, сейчас еще маленькое такое, э, хочу сказать, э, обобщение, да, по поводу способов нашего реагирования. То есть э, иногда эти чувства, которые мы ощущаем, э, иногда я спрашиваю людей, где ты чувствуешь чувство? Там, например, любви или, наоборот, боли, или страха, или отверженности. Ну, разные люди по-разному. И я удивилась, что многие люди чувствуют чувства в разных частях тела. Я почему-то всегда думала, что все чувства вот здесь живут. Но оказалось, что люди чувствуют боль, напряжение в разных частях тела. Это может быть и голова, и руки, кто-то в ногах. Поэтому сегодня, сейчас, я, даже сейчас вы можете попробовать и проэкспериментировать и просто сейчас прям спросить, что я сейчас чувствую, и, использовать наш барометр чувств и эмоций, найти свое чувство, которое прям вот сейчас использую, вы испытываете. Возможно, у кого-то это будет какое-то удивление, у кого-то спокойствие, у кого-то это может быть уныние, у кого-то отчаяние, у кого-то удивление и так далее. И когда я вам задам вопрос, а если... Это чувство негативное, как мы обычно сегодня же будем говорить, как нам справляться с этими чувствами, которые имеют какой-то такой отрицательный оттенок. Если это чувство, которое вам не нравится, это там печаль какая-то, досада, самое важное, что хотелось бы вам порекомендовать, это отсоединиться от этого чувства. А для того, чтобы отсоединиться от него, нужно спросить себя, какого это чувство формы, цвета, запаха, консистенции, возможно, оно имеет какой-то определенный такой оттенок или движение. И вот когда вы очень четко в себя, в тело погрузитесь и спросите, где, во-первых, это чувство в теле, где оно вот прямо чувствуется в голове, на уровне шеи, возможно, вот здесь, возможно, на уровне груди, возможно, э живот, да, наши базовые такие потребности выживания в животе. Кстати, разные чувства, если я вам сейчас назову и скажу, проживите это чувство или вспомните, когда вы последний раз это чувствовали, вы мне тоже ответите, что они чувствуются в разных частях. Где-то вот здесь мы не можем что-то проговорить, сказать, вот тут прям душит обида или жаба или что-нибудь еще. И поэтому, когда вы возьмете и зададите себе вопрос, а какого оно цвета, какого оно формы, консистенции, какого запаха, вкуса, и попробуйте даже представить у себя на ладошках или где-то вот, ну, не вне вас, а снаружи. Это уже поможет вам определить. То есть вы его называете одним словом, да, это, например, обида, да. Я обижаюсь сейчас там, на своего мужа. Вот какая она, эта обида. И вот когда вам придет этот образ, у кого-то это приходят совершенно-совершенно разные образы. И как только вы этот образ увидите, но увидите его не внутри, а вне себя, вы уже сделаете первый шаг для того, чтобы с этим чувством начать работать, хотя бы его отделить от себя. Ну и потом, конечно, есть многие приемы, как дальше с этим чувством справляться. Я потом, наверное, попозже остановлюсь. Но сейчас хотелось бы вот именно прям конкретно а, нам с вами а, окунуться в практику. Я люблю практику, поэтому вот практически что нужно делать? Мы много говорим, да, нужно проживать чувства, нужно говорить о своих чувствах, это все понятно. Вот давайте сейчас прямо здесь в, у нас на вебинаре попробуем именно отработать вот эти э, такие этапы работы с чувствами. То есть первый этап — это осознать и принять свои чувства. Вы знаете, самая большая проблема, когда мы не признаемся себе, что мы это чувствуем. «Нет, я не обижаюсь, ничего, все нормально». Но внутри же осадочек остался, да? И вот именно принять, что «Да, я сейчас обижаюсь». Даже вообще не с каким-то другом. Когда вам обидно, вы, говорите, вы можете просто искренне сказать «Прости меня, пожалуйста, но я сейчас так раздражаюсь». Смотрите, вы снимаете сразу первый слой, вы не обвиняете никого, но говорите «Прости меня, я, я с этим сейчас живу, что-то со мной, возможно, не так, с тобой все нормально, да?» То есть это свое чувство принять. И как бы дать ему прийти к этому чувству и уйти. То есть но ну, когда вы его уже увидите конкретно, охарактеризуете, скажете, да, я обижаюсь, да, я злюсь, да, я сейчас агрессивная, да, я раздражаюсь на детей, это я. То есть не переложить ответственность на кого-то, что это где-то тетя Маша где-то там кричит, а это я сейчас кричу на своих детей, это я ругаюсь со своим мужем, это меня раздражает его постоянное разбрасывание носков по комнате. То есть признать, что это я, это со мной происходит. Но интересно, что только вы называете вслух или про себя, неважно как, кстати, действует в любом случае. Вот вы говорите, да, я сейчас злюсь. И вот даже уже само проговаривание, что я это делаю, уже снимает первый слой вот нашего напряжения. Но, э, смотрите, для того, чтобы э, как бы понять, что я чувствую, очень вот эта табличка вам пригодится. Вы, кстати, можете ее и в интернете везде скачать и взять это любые таблички подойдут. Главное именно найти себе это чувство. И спросить, что я именно чувствую. Вот что я чувствую. И смотрите, второй этап я хочу конкретно разложить нам прям, знаете, такой дать шаблон, как разговаривать со своими близкими, когда мы чувствуем вот эти чувства. Негативные, как мы их называем. То есть, первое, мы говорим об, об этом чувстве. Например, я обижаюсь сейчас или мне очень обидно. Второе, мы говорим факт, почему, да, что сейчас происходит, потому что я вижу разбросанные носки в моей комнате, хотя я вчера убирала, и мне неприятно, что сегодня мои уборки не видно, но я буду сейчас импровизировать какие-то случаи, вы можете свои вспоминать случаи. То есть первое, мы говорим, называем свои чувства, я обижаюсь, я злюсь. «Я просто расстраиваюсь, у меня плохое настроение». Факт, вы, вы, потому что я вижу что-то. Или, если это касается детей, что мои дети ссорятся друг с другом, мне это неприятно, да? или я злюсь, или я раздражаюсь. Третье, вы говорите о своей просьбе. «Мне бы хотелось, чтобы в моем доме царил порядок» чистота, ну или там, если вы уже по поводу мы тему носков взяли, да, разбросанных, мне бы хотелось, чтобы меня услышали, видели мою работу или так далее, мои усилия. И последнее, проговорить последствия. И тогда, когда я буду видеть чистоту, мне будет приятно, я смогу уделять вам больше времени, я смогу с вами больше общаться, мне будет там, э, ну, я буду себя адекватно ощущать и реагировать адекватно. То есть четыре маленьких пункта, но они всегда смогут вас привести вот в это я-сообщение, о, о, о которых наши психологи говорят каждый день. Что постарайтесь не обвинять другого, не обращаться к нему с претензиями, а говорить только о своих чувствах. Вот это и есть говорить о своих чувствах, когда вы проживаете эмоцию и говорить о ней, я раздражаюсь потому что я вижу, что разбросаны носки, я бы хотела, чтобы мне было бы приятно, мне бы нравилось, я бы была счастлива, если бы в моем доме всегда поддерживалась чистота и порядок. И тогда я буду рада, довольна и счастлива. Вы можете попрактиковаться и на любых своих ситуациях, когда у вас есть общение, взаимодействие с вашими близкими, вы могли бы так общаться именно с «я-сообщением». Это и есть гармонично выражать эмоции другому. И одним из пунктов, смотрите, третий пункт, о котором мы хотелось бы сегодня проговорить, это правильно реагировать на переживания партнера или на человека, с кем вы взаимодействуете. Я думаю, что в большинстве случаев у нас вот в этом есть проблемы, что люди как-то взаимодействуют с вами, как-то реагируют на вас, что-то делают, что-то говорят или не делают, наоборот, да? И у вас возникает вот это чувство внутреннее. Внутреннее чувство такое или обиды, или раздражения, или злости, или ярости. И вот тут важно очень тоже отделить себя и своего партнера или своего собеседника и проговорить внутри себя, что я это я, а он это он. И он тоже имеет право да, на свои чувства, на свои эмоции. Но у меня есть выбор принять да, и сказать, что да, я присоединяюсь к твоим чувствам эмоциям, или наоборот сказать: это ко мне никак не относится. Вы, наверное, слышали такой знаменитый случай, когда. Один из тренеров подошел к женщине и сказал, «Боже мой, как вы могли так безвкусно сделать прическу и покрасить волосы в зеленый цвет?» Она так на него посмотрела, ну, так прям, ну, с таким расстройством. Она говорит, «У меня волосы не зеленого цвета». Ну, первая ее фраза смутила, но когда она поняла, что у нее не зеленый цвет… Ее это не коснулось. Она говорит, а почему коснулась первая фраза, когда я вас в чем-то начала обвинять? То есть вы это к себе пристроили, что как безвкусно, но потом, когда я сказал, что волосы в зеленый цвет, это не про вас, и вы посмеялись над этим. Так же и в нашей жизни, когда кто-то как-то реагирует на вас, если вы это принимаете, если в вас есть эта часть, следовательно, она отзовется, и вы отреагируете. Но если вы как водоросль в океане, которая вот так вот развивается, ей хорошо, она чувствует себя спокойно в любой обстоятельстве, в любых обстоятельствах с любыми людьми. Тогда вот эти рыбки, которые плавают и кусают эту водорость, они не приносят ей вреда или боли, потому что она знает, что она водорость, она знает свое предназначение, она здесь для того, чтобы получать удовольствие, чтобы там, качаться в воде. Поэтому всегда важно принимать чувства другого человека и давать ему возможность тоже чувствовать это. Но, как я говорю всегда, знаете, в нашей жизни есть люди-зеркала и, и есть наши учителя. И даже иногда те люди, которые нам причиняют боль, или как мы думаем, что они нам причиняют боль, они нам очень огромную службу служат. И они нам делают такое большое одолжение, что они играют в этой роли вот этих обидчиков. И если бы мы сели вот так, знаете, как в кинотеатре, и в своем воображении представили вот эту картину театра, когда играют спектакль, вот эти люди, которые на вашей сцене играют, там, обидчики или те, которые вас раздражают, а вы вот сидите в таком красивом кресле и наблюдаете эту сцену. И тогда бы вы сказали им спасибо, что они взяли на себя такую ответственность проиграть эту роль, такую, вот как говорится, взять на себя роль убийцы там или завистника или еще кого-то. Они взяли просто роль, чтобы показать вам, да. Вот вызвать в вас это чувство, или злость, или раздражение. Как мы уже сказали, помните вначале, что эмоция — это движение. То есть если она возникает, значит, это стимул что-то изменить, что-то сделать. Это не просто похоронить внутри или выплеснуть это чувство, а это для того, чтобы что-то начать делать, что-то менять, что-то трансформировать. Потому что мы здесь для того, чтобы да, расти, развиваться, интегрировать все, что у нас есть. И вот самое интересное, четвертый пункт, обратите внимание, очень важно осознать истинные причины вот этих наших переживаний или реакций. Очень часто встречаюсь с тем, что у нас много подсознательных фильтров, которые влияют на вот наши реакции к человеку или реакции на его слова, на его действия. Потому что много было заложено у нас в детстве, и нас уже обучили, как реагировать на то или на другое. И мы всегда даем такие штампы людям, их действиям. У нас уже всегда готовый ответ есть, как будто реакция такая, она сразу у нас э, такая мгновенная реакция на все, что происходит. Но когда мы начнем себя просто останавливать и говорить, стоп, что, какая истинная причина переживаний внутри меня? Что меня на самом деле так встревожило? Почему меня это раздразило? Возможно, какая-то моя личная потребность не покрыта, Возможно, даже базовая, я не выспалась, я не доела, я там э, ну, не имела достаточно общения. Возможно, меня не обняли сегодня 8 раз, как психологи советуют минимум восемь раз объять, и тогда это человеку приятно. Или, возможно, у меня какие-то мысли тревожно, я их не проговорила, да, но я, я с ними живу, но как только я их проговорю, тогда мне станет легче, я почувствую вот эту безопасность внутри. И поэтому хотелось бы чуть-чуть вот, немного остановиться на такой очень интересной, эм, э, таком интересном, как я называю, естественных и неестественных чувств и чуть-чуть коснуться тела. Хочу немного сейчас вас вернуть в животный мир. Почему в животный мир? Потому что чтобы мы могли э, сравнить наши реакции эмоционально и физические на все, что происходит. Вот смотрите, э, я э, вас, за, вам задам такой вопрос. Почему я назвала, вот вы видите на слайде, первое – чувство естественное, как страх, агрессия, злость. А второе, второй вариант – это неестественное чувство, обида, чувство вины и стыд. Почему я их так разделила? Почему одни назвала естественное, другие неестественное? И почему я вас призываю обратиться к животному миру? Потому что, например, хочу задать вопрос. Видели ли вы животное, которое испытывает страх, агрессию, злость? И вы мне скажете, конечно, когда нападают, у нас у животных две функции. Он или добыча, или он ловит добычу. То есть он или бежит, или убегает. Да? Вот, то есть выживание. Мне нужно выжить, мне нужно поесть, мне нужно поспать. Да? И поэтому, когда на меня нападают, я чувствую страх, или когда я защищаюсь, я чувствую агрессию, злость, зубы, да, животное показывает, рычат, пищат, ну вы слышали. И поэтому, смотрите, эти чувства тоже э, заложены на, в животных, но... Долго ли они злятся, долго ли они испытывают агрессию, злость? Кстати, если вы замечали смотрели всякие такие программы про животных, вы увидели, как только косуля убежала от льва, она вот так вот сделала, она стрясанулась, да, и все, ей хорошо. Но, дорогие мои девушки, женщины, представьте, как все Богом заложено. Они скинули напряжение и начали жить дальше. Но что же появляется у людей? Почему я говорю, что неестественное чувство? Обида чувство вины и стыд. А сейчас я задаю вам вопрос, видели ли вы кошку, которая чувствует чувство вины, что она погуляла с соседним котом? Ну, я так, я, конечно, сейчас такие какие-то придумываю примеры. Или, например, льва, который обиделся на соседнего льва, который там э -э, территорию пометил его. Да, у них есть агрессия, страх, злость, вот эти э -э, чувства, которые присущи им, да. Но вот эта обида, чувство вины и стыд, вот эти чувства, я думаю, присущи только нам, людям. Согласны? И самое интересное, что эти чувства обиды, э, вины и стыда мы испытываем не одну минуту, не пять минут, а иногда мы испытываем их всю нашу жизнь. И почему я заговорила о психосоматике? Потому что это современная такая популярная тема. И почему я говорила, что когда мы подавляем чувства, или что-то происходит в нашей жизни, это как-то отражается на нашем теле, на нашем здоровье. Потому что вот эти чувства, обиды, вины, стыд, они у нас живут годами, они у нас живут десятилетиями. И когда встречаешься с женщинами на консультации, и они проговаривают какие-то моменты в своей жизни, которые случились 30 лет назад, но об этом никто не знает. И э, ты думаешь, вот только сейчас это чувство пришло на, на свет, да, только сейчас она смогла его проговорить, а до этого никто об этом не знал, никто не слышал, и никто не в эту ситуацию как бы не становился рядом. И я вам хочу вот сейчас назвать три критерия, при которых э, именно чувства, которые мы проживаем, или реакции на, на ситуации, проходят именно в тело и формируют болезнь. То есть не все наши чувства, да, не все являются психосоматикой. Но какие три фактора или три э, принципа должны э, быть для того, чтобы болезнь сформировалась? И вот первый принцип, я его тут не записала, просто мне сейчас это пришло, решила поделиться с вами. Первый принцип — это э, драматичность ситуация. Я думаю, что вы согласитесь, что любая ситуация, на которую мы реагируем, и если она для нас драматична, то, ну, я думаю, что негативные ситуации, которые встречаются, они все драматичны для нас. То есть это какая-то что-то такое неприятное, то, что мы ну, проживаем, можно сказать, тяжело. Второе, второе условие, которое должно быть соблюдено, это ситуация должна быть внезапная. Я думаю, вы согласитесь, что когда мы выходим с подъезда и смотрим, что наши машины нету, это уже и драматично, и это внезапно. Мы этого не ожидали. Вообще вот так резко случилось. Или когда нам звонят о каких-то трагедиях, да, это внезапно происходит. Но третье... Третий пункт – это изолированность. То есть, когда человек проживает это чувство или эту эмоцию, ну, эмоция быстро, чувство больше, да, изолированное, он это в себе, он может 15-20 раз обдумывать, винить себя или как-то обдумывать эту ситуацию. Иногда, конечно, он делится с подругой там или с мужем, говорит об этой ситуации, но самое интересное, у него в мозгу формируется такой э, штамп, что все равно ты не понимаешь, что я сейчас чувствую. Вот это важно. То есть то, что я проживаю, это мое, вот только мое, только я такую боль чувствую, ты не можешь это проживать. И то есть вот эти три фактора, да, изолированность, драматичность и внезапность. Да, то есть внезапная ситуация, она драматична и она изолирована. И когда эти три пункта, они сходятся в, один, в одной ситуации, тогда... Тело начинает реагировать. А как оно начинает реагировать? Смотрите, когда у него опасность, страх, за ним кто-то гонится. То есть мы, смотрите, раньше у первобытных людей какие были опасности? Зверь, чтобы не съел, чтобы было тепло и был дом, да? У них были реальные опасности. А что же происходит в нашем мире, женщины? Мы, дорогие женщины, столько в голове опасностей свои придумаем, что их иногда и нету, но мы всегда боимся, что что-то существует, кто-то за нами гонится, что-то у нас не, не получится. Или наоборот, ну, то есть у каждого свои проходят процессы. То есть опасностей в голове намного больше, чем реальных опасностей. И поэтому вот мое как бы, призыв сегодня, чтобы испытывать все чувства, но понимать, для чего они нам нужны, что они нам говорят. Я приведу простой пример, чтобы вы понимали, что, что я понимаю под, под тем, что надо действовать. Когда у нас появляется чувство, нужно действовать. Вот смотрите, я сижу сейчас с вами, в вебинар. И вдруг там, ну, например, вот опять же из животной среды, вдруг тут вламывается ко мне лев через окно. И я испытываю страх, правда же, моя базовая эмоция – страх. Но этот страх для чего мне дан? Чтобы я дальше с вами общалась и сказала, ну хорошо, лезь, лезь. Нет, я вскочу и побегу, да, я спасаться буду. То есть и любая эмоция, которая проходит, вы всегда спросите, а для чего она мне? То есть что я могу с этим сделать? А что мне нужно пересмотреть, изменить или так далее? Так, я заговорилась про психосоматику, но я думаю, что вы поняли эти три фактора, которые влияют на то, чтобы иногда тело нам… Тут это, конечно, очень большая тема, можно отдельно вебинар делать про психосоматику, но хотелось бы чуть-чуть именно останавливаться на чувствах эмоциях. А, то есть вот а, а то, о чем я говорила, да, что каждое чувство, которое мы испытываем, оно помогает нам лучше почувствовать собственные потребности и понять, удовлетворены они или нет. Иногда вот мы не можем признаться, прямо сказать, мне сейчас хочется просто отдохнуть, я настолько устала. Но мы это подавляем, и начинается раздражение и так далее. И если мы пытаемся вытеснить хотя бы одно из этих чувств, то тем самым отрезаем себя от важнейшего источника информации. Вот о чем я говорила, что чувство эмоции — это важнейший источник информации. И чувство это топливо для действий, но не сами поступки. Вот это про льва, да, что это топливо для действий. И если у вас вдруг вот все-таки возникают эти чувства, они у нас возникают каждый день раздражения, вот то, что я вам говорила, отделите себя, понаблюдайте за его протеканием, найдите и проанализируйте его причину. Назовите его, да, ну и подумайте, какая польза вам от него и что оно вам подсказывает. И важно говорить откровенно о чувствах, возникающих в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем фальш закрытость в общении. Ну и опять вот эти я-сообщения, нельзя говорить, что ты виноват, а что я проживаю, да, прости меня, но мне сейчас плохо, прости меня, я раздражаюсь и так далее. То есть мы не судим человека, да, не обвиняем, не перекладываем на него ответственность, а мы что? Берем ответственность за свои чувства на себя, потому что мы сказали, что в нашей жизни единственное, что мы, и мы имеем, и что наше, это наши чувства, и мы берем за них ответственность. И смотрите, вот, вот эти частые вот маски, которые мы носим каждый день, которые я ношу, да, Иногда там привра... можем привратить, преувеличить или преуменьшить свою пользу. Я, кстати, очень часто этим пользовалась маской. Это моя любимая маска была. Когда мне нужно было что-то в мой пользу, я преувеличиваю Или, наоборот, приуменьшу, так, как мне нужно. Или там мы можем обвинять других в ошибках. Или замыкаться в себе. Или жить в каких-то фантазиях. Или беспрестанно болтать. Или стараться угородить окружающим. Или притворяться, что мы все знаем. Кстати, вот этот принцип, что мы все знаем – это вот такое внутреннее тоже маска, когда я становлюсь учителем для всех, и я говорю, я знаю, как нужно. И вот поэтому возникают многие конфликты. Но поверьте, как только вы станете в роли ученика и скажете своему собеседнику, ты знаешь, может, я что-то и не знаю, у меня есть свое мнение, но, возможно, я ну, вот на той позиции, когда я ученик, я по жизни ученик, я учусь. Я хочу узнать больше. Я принимаю твое мнение, но как бы вот я учусь. То есть поставьте себя в позицию ученика, и вам всегда будет проще в общении. Ну и так далее, да, то есть проявляют агрессивность. И вот эти маски защитные, подумайте все-таки, какие у вас маски по жизни. Как вы вот именно защищаетесь от других или даже от самой себя, когда вам что-то приходит, вы говорите, нет, я не должна это чувствовать, это же не про меня или это же не со мной. То есть вот задать себе вопрос, как привести себя вот в эту осознанность. Задайте себе вопрос, когда это чувство возникло, да? ну, а вообще лучше еще глубже покопаться. А когда вообще в первый раз я испытала это чувство? Кому? И поверьте, у вас будет очень много откровений, что первое чувство обиды или чувство стыда. Я прожила на, возле школьной доски, когда я не ответила стихотворение, учительница сказала «садись два», я позорила меня, и вот этот стыд, который меня мучил, и сейчас это повторяющаяся ситуация в моей жизни, когда я постоянно чувствую это чувство стыда. Да? То есть мы можем задавать эти вопросы, при каких обстоятельствах оно возникло, что спровоцировало. И тогда вот эти вопросы они помогут вам получить вот такую информацию, что есть что-то не просто этот человек, который сегодня, это просто трек, это просто ситуация, которая повторяется с каждым днем, но она всегда повторяется только для того, чтобы ты все-таки определил это чувство и сказал: слушай, так я же уже не маленькая девочка, я же уже не стою возле той доски, уже нету той учительницы, уже я эту учительницу учу, да? то чего мне бояться, чего мне чувствовать это чувство да я, я вот уже выросла, я уже здоровая, зрелая личность, да, я не маленький ребенок. Вот, и поэтому... Вот как мы говорили, давайте точное название, встречайтесь лицом к лицу с этими чувствами, не бойтесь их, потому что всегда в консультациях я говорю, самое главное встретиться с вашим врагом лицом к лицу. Тогда вы увидите, что иногда это не лев, а маленькая собачка, но нужно их все-таки найти, как охарактеризовать и признать. Дальше. Решите, как вы поступаете, как поступите с этими чувствами. Ну, вы знаете, что много предлагается сейчас современных способов, да? Но там и порисовать, и побить грушу. Но я, вы знаете, последняя моя такая... Совет был женщине, у которой были проблемы со своей дочерью. Я говорю, начните биться подушками. Это игра, но, смотрите, вот эти невыраженные эмоции во время игры, они как-то выплескиваются. И поверьте, если каждый день вот вам прям задание биться подушками, ничего друг другу не говоря, посмотрите, что произойдет. И вы знаете, реально происходит. Выходит вот это чувство, когда я что-то имею к маме да, или к дочери. И вот хотя бы какие-то физические упражнения. Самое элементарное, когда вы злитесь, сходите в туалет и присядьте там, если у вас есть место, 10 раз. И уже эта эмоция пойдет не внутрь, а она как-то проживется. Ну, вы знаете эти много-много способов, когда советуют, что Конечно, лучше найти человека, которому вы доверяете, проговорить это, и быть искренним, чтобы ничего не осталось внутри, или наоборот, если все-таки вы выплеснули эмоцию, то все-таки сделать анализ, как по-другому я могу, как я могу сейчас примириться, как я могу попросить прощения. И опять мой маленький совет, просите прощения за свои чувства, да, просите за то, что вы чувствовали, за то, что вы проговаривали, только за себя, за свои чувства. Вот. И давайте вот так буквально пару вопросов, как практическое задание. Уже у нас время немного осталось. Такие вопросы. Какие виды защитного поведения вы используете чаще всего? Вот для себя, когда вы попробуете вспомнить, да, когда вы впервые пробовали защититься. То есть вот на вас нападают, да, вам говорят неприятные слова или дети кричат. Что, какой ваш способ вот этого поведения? Вы начинаете что делать? То есть, когда вы охарактеризуете ваше поведение, вашу э, такую, э, сценарий, уже будет проще с ним работать. Э, то есть, для каждого из ваших примеров вы попробуете описать те чувства, от которых вы пытались защититься. Ну, например, э, чувство агрессии к вам. И что вы делаете? Как вот вы с агрессией сталкиваетесь? Что приходит у вас? Обратная агрессия. Кстати, есть три таких пункта, как человек реагирует. Он нападает, да? он убегает или он замирает. Вот посмотрите, как вы реагируете. Вы тоже, когда на вас кричат, начинаете кричать. Вы убегаете, да, наоборот, пытаетесь как бы удалиться, не, там, как я сказала, быть миротворцем, да, или вы замираете, то есть это все подавляете, как бы, знаете, так все, я сжимаюсь, и все, у меня все сжимается, я, меня нету. Знаете, такая тоже э, такая э, стратегия, меня нету, да, меня здесь нету, как бы вытеснение полное. Также задайте вопрос: какие внешние обстоятельства заставляют вас во взрослом возрасте прибегать к защитному поведению? То есть обычно смотрите: вот защитное поведение это что? Когда дети наши ругаются, бьются или неадекватно ведут, это нормальная реакция, не они защищаются, они по-другому не знают, как это делать. Но когда взрослые себя ведут и защищаются, вот это иногда тогда задается вопрос: в каком уровне психологического развития или возраста вы находитесь? Когда человек зрелый, да, он не требует от других, он смотрит только в себя и берет ответственность за свои чувства. Тогда у него нет претензий к другим, он не обвиняет другого. Он смотрит, он зрелый, он еще может ответственность взять за кого-то. А ребенок, он не отвечает ни за себя, ни за других, он, вот знаете, хаотично движется. Так вот, разделение вот этих параметров взрослого или ребенка, спросите, для чего вам уже во взрослом возрасте прибегать, таким приемом детского поведения или детского реагирования. Защиты, там, моя хата с краю, моя игрушка, не трогай, истерика и так далее. И назовите три способа, которые будут, будете вы использовать, чтобы ослабить эти защитные реакции. Я говорю, способов, конечно, есть много, чтобы вот эти реакции ослабить. но первое, я вам сказала, да, какие-то физические упражнения. Второе, это, конечно, вот то, что мне нравится, то, что я люблю. Это... Первое. Переключать свое внимание. Вы знаете, где внимание, там наша энергия. Когда я чувствую что-то негативное, я сразу делаю на вторую ладонь, ложу позитивное чувство. Если я чувствую страх, я начинаю вспоминать, а как я проживала любовь. Да? То есть противоположное чувство. И еще один из моих любимых способов, как выводить себя в чувство или приводить себя в чувство, это дышать, дыхание. Попробуйте, когда вы что-то проживаете, начинать дышать. И желательно, чтобы выдох был дольше, чем вдох. Например, вы вдыхаете на 4, там, раз, два, три, четыре, задерживаете дыхание на 4, ну, если у вас получится, и выдох на 8. То есть задержали, и так на 8, до 8. Сначала будет трудно, но потом вы приучитесь. Если вам неудобно так, вы можете просто дышать, как вам хочется, но самое главное — дышать, продышать эту ситуацию. Вот. Также, ну что еще можно? Разные способы проговаривания, проживания, рисования, пения и так далее, смотря, чего касается вашей ситуации, ваш способ такой расслабления ваших мышц или вашего сознания. Вот, поэтому когда вы хотите управлять своими эмоциями, чувствами здесь и сейчас, в данный момент, вы прям задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую. Определяйте это одно слово из этого спектра, да, и потом сп спросите себя, хочу ли я отпустить эту эмоцию? Вот прям хочу ли я? Помогает ли мне сейчас эта эмоция или нет? Как только вы говорите, нет, не помогает, я хочу ее отпустить, задайте себе вопрос, на самом ли деле я ее отпускаю? И когда вы говорите, да, я ее отпускаю, когда? Прямо сейчас. Прямо сейчас я ее отделяю от себя, и я ее отпускаю. Ну, это такие элементарные вопросы, которые вы просто в осознанность в себя вы можете вводить для того, чтобы начинать дышать, проговаривать и адекватно проживать эти чувства и эмоции. Ну, я думаю, что мы уже к своим, к завершению подошли. У нас уже прямо почти часть общения. Мое пожелание – это проявлять свои эмоции и чувства, и я думаю, что если у вас есть вопросы, вы можете их задать вслух или какие-то другие пожелания, или свои какие-то замечания, рекомендации, пожелания. Если у вас есть, то я буду рада услышать вас, вашу обратную связь, как вам была полезна эта информация. Но вообще-то информация – информация, но я бы хотела, чтобы сегодня вы начали ощущать именно свои ощущения в теле, свои чувства, то есть как вы реагируете на что-то, и свои мысли отслеживать. И вот когда это триединство единства вас соединится, вы будете осознанно понимать, что я сейчас чувствую, что я сейчас думаю, и что я сейчас ощущаю в теле. Вот прям в теле. Мне холодно, жарко, мне скребет, или мне давит, или мне… Uh, холодно или жарко, или ну, вот, то, то есть, вот когда будете очень осознанно подходить к себе, тогда это вам поможет адекватно проживать свою жизнь и жить своей жизнью, своей жизнью, которая наполнена именно теми чувствами, которые вы хотите проживать, с кем хотите их проживать, и, и вот та, таким образом, как вы хотите это видеть, слышать и чувствовать. Uh, Ирин, помоги мне, пожалуйста, с вопросами. Есть ли вопросы у нас сегодня? Кто хочет, возможно, что-то спросить, выразить свои чувства, выразить Хочется. свои Анастасия поднимала руку, видимо, она хотела высказаться. Анастасия, если вы хотите задать вопрос, давайте я вам включу микрофоны. Вы, пожалуйста, включите свое микрофоны и задавайте вопрос. Так, я сейчас чат посмотрю. Любовь написала, что она от негативных эмоций избавляется бегом. Mm. Отлично, кстати. Очень хорошо. А почему? Потому что она физически задействует все тело и дыхание. Два способа. Кстати, когда мы идем в спортзал, смотрите, нам нужно много энергии для того, чтобы бежать. Да? Вот, э, любовь бегает когда у нас много энергии для того, чтобы интенсивно дышать, у нас поднимается давление. И я всегда говорю женщинам, они страдают, ой, у меня высокое давление. Я говорю, а с чего вы такого тяжелого в своей жизни набрали на свои плечи, и вам нужно организму поднять ваше давление, чтобы вынести эту ношу. Да? Так же и в спортзале. Люди берут веса, но для того, чтобы вес взять большой, нужно организму адаптироваться к этому весу, поднять давление, участить дыхание и так далее. Поэтому, дорогие женщины, не берите больше и лишней ответственности на своей жизни, чем она вам принадлежит. Будьте женщинами, будьте открытыми, будьте искренними. Проживайте, проговаривайте свои чувства и эмоции друг другу, мужьям, детям. И иногда не стыдно сказать, дорогой мой сыночек или доченька, вот я мама, но я тоже чувствую раздражение, вот я такая же, как и ты иногда, у тебя тоже же бывает раздражение, вот я тоже человек, прости меня, что я там раздражаюсь, никогда не стесняйтесь попросить прощения у детей, у мужей, это всегда вам только плюс сделает, всегда оценят это ваши близкие. Ну что, девчонки? спасибо за очень важное напоминание о сдерживании негативных эмоций. Я стараюсь дышать при негативе и думать о хорошем. Что так будет не всегда. Сдерживать, проживать, да, проживать лучше. Найти адекватный способ реагирования для себя, для своей жизни и проживать эти чувства. Потому что это единственное, что у нас есть в данный момент, здесь и сейчас, да, что мы ощущаем, что мы чувствуем, как мы реагируем, и изменить иногда очень важно отношение к тому, что мы видим, что мы слышим. Я очень часто люблю приводить пример, когда одна и та же ситуация, но если даже сейчас мы в чат зададим вопрос, вот когда ваш муж или любимый человек задерживается на работе, вы ему звоните, и телефон недоступен. И когда вот вам я задам вопрос, что вы тогда чувствуете, что вы проживаете, я уверена, что каждый из нас напишет столько разных ответов. Одна напишет, что «Ой, все, значит, он меня не любит, пошел куда-то с друзьями». Другая будет думать, что он разбился уже на машине. Ну, вот такие мысли. Третья будет думать, что у него отключен телефон, потому что батарейка села. Третья... Четвертая подумает, что все, наверное, э... ну, еще что-то, да? То есть, смотрите, каждый научен своему способу реагирования, хотя ситуация одна и та же, да? Телефон не отвечает недоступен. Но у каждого возникает своя реакция. Поэтому вот это отношение к этой ситуации иногда мы можем изменить. И я вот в таких случаях всегда предлагаю, почему, говорю, женщина, у вас возникает сразу вот негативный сценарий. Да? Откуда он? Кто вам его навязал? Откуда он появился? Когда в первый раз вы узнали, что так можно реагировать на эту ситуацию? Когда в вашей жизни было, что кто-то вас оставил? Или не ответил, когда, возможно, мама в садике вас оставила, да, не пришла вовремя, и вы сидели, вы так переживали, меня оставили. Но тут много-много-много можно говорить об этом, но смысл, что когда-то в этом обучились. И поэтому вот именно отношение к этой ситуации, оно может быть разное, и у каждого оно разное. Поэтому я предлагаю всегда не думать самый плохой вариант, а наоборот придумать самый лучший вариант. Он отключил телефон, потому что он хочет мне купить 500 роз, сделать сюрприз и мне привезти. Ну то есть почему у нас такая мысль сразу не возникает? Почему у нас возникает самая такая вот прям ужасающая мысль? Ну, в большинстве случаев. Ну, вот я и говорю, у каждого разная реакция. Поэтому ситуация одна, а реакция или реагирование разное. Спасибо большое, Анжелика. Есть еще вопросы? Можно включить микрофон и задать или написать в чате. Спасибо большое за вашу активность, за то, что вы этот час смогли уделить. Были толерантны к нам сегодня, к нашей идее, к нашим призывам чувствовать, проживать, жить, дышать и наслаждаться жизнью, нашими чувствами, нашими родными и близкими, потому что это самое ценное и драгоценное, что у нас есть, то, что вокруг нас. Я всегда люблю говорить, у меня любимый есть принцип, принцип вытянутой руки. К чему ты можешь протянуть руку, и что вокруг тебя, и кто вокруг тебя, это самые близкие, самые важные люди на данный момент. И если мы сейчас вот с вами в этой связи, хотя мы с разных стран, возможно, с разных городов, но мы сегодня соединились вот в теме толерантности к себе, к другим, и если у нас есть вот эта общая идея, общая идея добра, любви, мира, то это уже чувство, которое нас сближает, и поэтому вот давайте на, в окончании нашего вебинара просто пошлем друг другу вот это чувство любви, толерантности, терпения, принятия, чтобы мы могли принять каждого с тем, что у него есть, принять те чувства, те действия те реакции, которые имеет каждый из нас, те ситуации. Поверьте, что каждый из нас проживает разные ситуации в жизни, но реагировать мы можем тоже научиться по-другому. И свой фокус, наше внимание, это тоже драгоценный такой инструмент, который в нас вложен, посылать или направлять на то, что добро, на то, что созидает, на то, что вдохновляет, на то, что дает силы, на то, что нас просто возобновляет в нас эту силу жить и дарить радость другим и себе не забывать радовать, тоже приятности делать самому себе. Лена, вы хотели вопросы вопрос задать? Я написала, Я вы... Леночка, спасибо. К Классное очень завершение <с дня, такое вот жизнеутверждающее и очень теплое. Спасибо. Спасибо вам огромное Спасибо за ваше открытое сердце За то, что вас отозвались Какие-то нотки, струны Что мы смогли вот этим ансамблем вместе Я тут как бы как главный дирижер Заправляющий была Но ваши сердца, они в любом случае были вместе Мы были, знаете, наше внимание Были сосредоточено на том, чтобы поисследовать Себя, свой, свой внутренний мир и Это, наверное, самое ценное Что у нас есть на данный момент Когда мы можем быть одновременно Близкими, хотя мы очень далеко но наши сердца могут слышать друг друга, чувствовать и желание двигаться вместе, двигаться в одном направлении. Большое спасибо. Запись вебинара будет выложена в Facebook и на YouTube. Увидимся. Спасибо, Анжелика.